Тренируем нашу Дольку с лучшим кинологом в Сочи. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодняшний выпуск не о недвижимости в Сочи. Сегодня вам покажем в рамках дозволенного нашим кинологам, как тренировать Биглей. Привет! Долька и жасмин. Ждем нашего я кинолога я и разминаемся. Папу поцелуй, поцелуй, поцелуй. У нас ты весело ты вообще. Папу, иди поцелуй. Что, Доля, иди, папа, поцелуй Доль, Доль, Доль, а меня поцелуй, Доль Долька, слышите, какая лает? Ой, вообще Ой, Жасмин, смотри, какая гончая собака Долька, догоняй, догоняй Догоняй, Доль Доль, иди ко мне, моя сладкая девочка Сейчас находимся в Олимпийском парке И ждем нашего кинолога Долька любит у нас выображать Долька любит у нас воображать. Вот так вот. Вот так. Отрабатываем команду рядом. Остановились, сели. Доль ко мне! Доли ко мне! Ко мне, моя сладкая девочка! Угу. Молодец! Доли ко мне! Доль-доль, доль, доль! Доли доль. Доль ко мне! Доли мне! Доль-доль-доль, кричим, а. кричим! Ко мне! Села? Ага. Молодец, да, да, моя девочка. Она э, делает идеально, правда. Угу, понял. Объяснили. В общем, воспитание не только собаки, но и нас, вы же понимаете, дорогие подписчики. Да, громко так очень. Доли ко мне. Вот уже лучше, да? У меня лучше уже получается. Ты красавчик. Молодец. Обязательно собака должна сесть, то есть она должна подбежать, потом сесть. И только потом отдаем вкусняшку. Давай. Доли, ко мне! Громко. Доли, ко мне! Да, молодец! Доли, ко мне! Да, ко мне! Доли, ко мне! Надо На и больше игривым интонация. На драйве. На драйве, понял. Молодец, и... моя свадка. Ай, молодец, моя девочка. Команда сидеть. Сидеть, и мы дали. Дали. Да, молодец. Она сидит. Угу. Она сидит. И тут же еще даем вкусняшку. Хорошо, сидеть. Молодец. Потому что я на светофоре, например, стою, она сразу вскакивает. А вот мы сейчас тренируем. М -м -м. Опс. А это третий раз. У тебя команда рядом. Угу. А потом, хорошо. когда светофор загорелся зеленый, мы идем, команда рядом дальше. И когда мы останавливаемся, тоже команда рядом. Угу, хорошо. Да, Отрабатываем хорошо. команду лежать. Лежать. Хорошо. Слежать у нас вообще сложности на самом деле. Хорошо. Лежать. Доля лежать. Хорошо. Молодец. Лежать. Доли лежать. Вот так. Доли лежать. Молодец. Лежать. Доли лежать. Молодец. лежать. Доли лежать. Молодец. Лежать. Молодец. Отрабатываем команду места. Да. Например, мы отошли в магазин. Место. И нам нужно оставить дольку возле магазина. Да. Все, молодец, моя девочка. То есть мы идем, мы идем, как только остановка, собака должна сесть. Да. Вот это мы отрабатываем. Нет? Нет. Да, отлично. да, да, да, молодец. Ее. Переключаем а, Переключаем собаку. Рядом. Да. Слушай, я не говорю я говорю, рядом. О, напарник просто. Рядом. Да. Молодец. Рядом. Хорошо. Ой, ты бегай, какая красивая девочка, тоже мелкая. Рядом остановились, раз, мы... на угу. собака, собака села, молодец, вот, угу. давай идем быстрее чуть-чуть, например, мы идем быстрее, да, да. идем чем быстрее, прежде чем начать двигаться, мы говорим рядом, ага. мы говорим да. рядом, любое рядом. молодец, любое изменение, движение, угу. скорость, раз, два, да, молодец, когда мы стоим, да, собака, собака, соответственно, стоит. должна сидеть, да. начинаем движение, Обязательно говорим. Начинаем рядом. движение рядом. Даем вкусняшку. Молодец. Идем, идем, идем. Можем чуть быстрее пойти на... Можем быстрее. Например, мы бежим. Мы рядом. такие на пробежке. Такие на пробежке с долькой. Анторопеть Серенкур рядом. Рядом. Рядом. Рядом. рядом. Угу. Оп, меняем скорость. Остановились. Молодец. Супер. У нас появился раздражитель, на которого нет, она не нет, отвлекает. Да. Умница, девочка. Мы ее за это поощряем. Мы за это ее поощряем. Это старая собака, кроме того, что она вонючая, никакого толка от нее нет. Да. Игра. Урок... Юля реально лучший кино в Сочи. Весь интерес от нас. Да. Там только под хвостом. Рядом. Рядом. Рядом. Точка, нас не рядом. Молодец. Угу. Очень медленно довольно. Рядом. Медленно, еще медленно. Отлично. Ты остановился. Угу. Молодец. Голову, да, на раз. А теперь медленно. Маленькими шагами давай, чтобы... Рядом. Рядом. Маленькие шаги делай, тогда у тебя будет получаться медленнее. Еще даю да, вкусняшку, да? Да, даю. Молодец. Девочка. Видишь, как только ты даешь на уровне своей ноги, она начинает резаться. Да. Спокойно, рев, не кланяемся. Угу. Ровно подходим. Да, молодец. Еще раз. Место. Место. Отходим. Да. Наш корпус собака должна вставать. сидеть. Корпус ровный. Как только мы начинаем кланяться, собака начинает нас читать по mm -hmm. движению тела. Место. Сейчас, по идее, собака должна вставать, и мы ей говорим место. Мы сначала говорим мы слово не нет. Будем вставать, потому что она умная mm -hmm. девочка. Да, потому что она умная долька. Долька наша умная девочка. Подходим максимально близко. Подходим максимально близко. Вот да, да, молодец, Доля. Молодец. молодец. Да, вот эти эмоции, это угу. конец упражнения. Нужно все эмоционально а, сделать. Девочка. Место. Потом ты пересмотришь наш видеоурок. Угу. Сделаешь чисто косы, без него. Нет. Нет, нет. А потом, Пот -пот. сейчас я не даю тебе косячить. Так, это сейчас я должен, по идее, после нет должен дать, дать вкусняшку. Нет. нет? нет? А. нет она села. А после нет она села. Да, молодец, да, молодец Доль, Доль. Молодец. Иди. Интонацию и. такую мягкую не делаем. Ровно спокойно. Место. Место. Пока спиной не поворачиваем. Спиной не поворачиваем. поворачиваем. Угу. И объясняем. В следующий раз поворачиваем. Не, поворачиваем нет. Моя девочка, место. Место. Видишь, только интонация пошла на мягкость, попа пошла ага. наверх. Да, Здесь хорошо. нужен армейский голос. Нет, перед ней не тормозим. Последний путь можно даже ускориться да, супер, хорошо. <смех> Молодец. Вообще у нас проблема заключалась в чем? Знаете, не мы собаку выгуливали, а долька нас выгуливала на самом деле. Она очень активная и кидалась на всех велосипедистов, мотоциклистов и бегунов. Поскольку я бегаю на тропе Теренкур, для меня это была огромная проблема. Но после первых занятий с Юлей, все, я даже уже на тропе Теренкур ее отпускаю. Но, что вы понимали, Юля работала в МЧС. МЧС, тренировалась от мчсовских собак сейчас работает в безопасности поэтому но ну, юля реально лучший я бы сказал кинолог в сочи на занятиях идет воспитание не только собаки но и ее хозяина и кстати если вы впервые на моем канале и вам потребуется недвижимость в городе сочи то подпишитесь на мой канал не забудьте там поставить колокольчик чтобы не пропускать интересные предложения также жду вас во всех соцсетях